Друзья, всем огромный привет! Сегодня поработаем вот с такими парафиновыми свечками. Я думаю, мало кто знает, что с них можно сделать супер свечу. Так что, если интересно, давайте посмотрим видео. Удивите своих домочадцев, если захотите повторить. Поехали! Для нашей значит нам понадобится эмалированная кастрюлька какая-нибудь. Без разницы. Берем свечи, помещаются, мы их немножко подсломаем. Вот так вот. Теперь возьмем строительный фен и будем разогревать наши свечи. Если нет строительного фена, можно сделать это газовой горелкой, но только снизу. Ух, шоу И, как видите, также плавится. Но мне проще сделать строительным феном. Так, растаяло, растаяли, расплавились. По таймеру у меня ушло на это 6 минут. Сами фитильки вытаскиваем, они нам в последующем пригодятся. Пока фитильки не застыли, я их сейчас скручу в один единый. Теперь возьму пищевой краситель и капну пару капелек. сделаем голубоватый оттенок у нас получился он. теперь возьму амортизатор цитрусовый микс и пару капельек также нальем в него Ведь он сразу остывает но мы это размешаем и подогреем аромат какой ребята прям стою сейчас вот кайфую берем теперь самый дешевый стакан 200 миллилитров, и выливаем наше содержимое стакан. У нас ушло туда три свечи. Теперь берем фетеречек, я его немножко вот так вот завязал, и вставляем вовнутрь. Подставим вот так какую палочку прямо по центру. Свеча начинает застывать, видите, темнеет, белеет, но ну, будет голубовато такая белесая, посмотрим. Друзья, ну как видите, наша свеча застыла, она получилась таким приятным голубым оттенком, плюс она еще у нас арома. Теперь можно вечерком поджечь, полюбоваться свечкой и почувствовать приятный запах цитруса. Я надеюсь, ролик кому-нибудь понравился, пришелся по душе. Если да, поставим по лайку, пишите ваше мнение. Ну а на сегодня с вами прощаюсь. Вам крепкого-крепкого здоровья. До новых встреч. Пока-пока.